То есть единственное, какие сейчас успешные действия реально работают, реально существуют эти сделки, реально их сейчас заключают. Это, ну то есть со вторичкой можно работать и нужно работать. Несмотря на то, что какие-то собственники как и не пускали, так и не пускают сейчас вообще под страхом смерти. Есть такая тема, что дистанционные сделки регистрировать сейчас можно либо через нотариусов в ваших регионах, да, потому что усиленные электронные подписи он может оказаться у собственника, теоретически, если он является индивидуальным предпринимателем предпринимателем или у ООшка, у него может эта электронная подпись быть, например, там у меня его Антона есть. Но у большинства людей этой подписи нет. Но ну, исходя из этого, никаким образом самостоятельно он не может совершить эту сделку, сдать ее, допустим, допустим, допустим если он решил продать квартиру напрямую и не хотел работать <coughs>, вообще с риэлтором то сейчас в это время очень удобно предлагать свои услуги тем людям, которые даже не планировали работать с агентом по недвижимости, потому что самостоятельно они практически не имеют никакой возможности продать. Потому что, первое, это можно сдаться в рекпалату дистанционно через нотариуса, второй момент, можно раздаться через Дом дом-клик. Вот. А сейчас еще на замечательная новость, что Сбербанк 17 числа сделал выездные регистрации. То есть, если человек находится... Если он приобретает, например, в ипотеку и находится, например, допустим, у себя дома где-то, да, то представитель Сбербанка может выехать, сделать как раз такую сильную электронную подпись, подписать документ на одобрение ипотеки, допустим, да, и подписать весь договор. Вот эти моменты надо сейчас. В каждом из регионов есть свои оговорки. Мы на.. Даем это в виде наводки по той причине, потому что э, пока мы узнаем, как там на самом деле идут дела, добавляются опять какие-то изменения. Каждую неделю есть изменения. Но факт состоит в том, что уже через э, регистрацию э, электронную регистрацию э, в Сбербанке проведено достаточно большое количество сделок. Сейчас дают возможность в новостройках застройщикам продавать прям, дай бог, очень хорошо. А вторичка при этом может очень удобно сдаваться через нотариуса. Нотариусы сейчас работают. Они работают для того, чтобы выдавать целый список там специальных пропусков. А в большинстве регионов не, опять же, не в каждом из вас можно сейчас зарегистрироваться и сделать себе пропуск. В крайнем случае, можно зарегистрироваться волонтером и совместить приятное с полезным. И вы сможете передвигаться по городу, и вы сможете, если что, обратиться за помощью и заключить хотя бы одну сделку. Конечно же, это намного сложнее, чем было в обычных условиях рынка. Но сегодня задача стоит для большинства ребят не сделать сейчас 10 или 12 сделок. Сегодня задача стоит заработать себе деньги, которые которые точно перекроют все расходы, чтобы хотя бы в минус не уходить, да, и нарабатывать себе базу клиентов, чтобы когда это закончится, не вылазить из ямы, а сделать быстрый рост. Вот.